Приветствую вас на канале «Ты хочешь стать миллионером» и выражаю свою благодарность за то, что вы решили посмотреть это видео. А начну я его с новости о том, что Россия выбилась в мировые лидеры по числу богачей. Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа сверхбогатых граждан, о чем свидетельствуют данные доклада компании Knight Frank. Россия поделила первое место с Индией. В обеих странах число граждан с состоянием больше 30 миллионов долларов за год выросло на 7%. По состоянию на конец 2018 года в России насчитывалось полторы тысячи мультимиллионеров. Это 22-й показатель в мире. Всего на Земле проживают 198 342 человека, владеющих собственностью, за исключением недвижимости, которая является основным местом проживания на 30 миллионов долларов и больше. В ближайшие годы, по оценкам авторов, темпы прироста сверхсостоятельных людей в России немного сократятся – до 24% за 5 лет, а их число достигнет 1860. Из них 1240 проживают в Москве. Однако этот показатель по-прежнему будет выше среднемирового 22 – 22% за 5 лет. И в связи с этим Минпромторг расширил список дорогостоящих автомобилей, которым автовладельцы должны руководствоваться при уплате транспортного налога. В эту категорию попадают машины стоимостью от 3 миллионов рублей. По сравнению с сентябрем 2018 года список стал длиннее. Тогда министерство внесло в него 1040 моделей, в последней редакции фигурируют уже 1193 модели. В ведомстве поясняли, что средняя стоимость рассчитывается на основе рекомендованных розничных цен на базовые версии автомобилей конкретной марки, модели или года выпуска. Для машин за 3-5 миллионов рублей не старше одного года предусмотрен коэффициент 1,5, Автомобили возрастом 1 два года рассчитывается по коэффициенту и умноженному на 1,3, а возрастом в 2-3 года 1,1%. Налог в двойном размере должны уплатить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей возрастом до 5 лет. Тройной налог за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет. Напомню, что подобным образом налоги в отношении автомобилей стоимости более 3 миллионов рублей начисляются с 2014 года. Узнав об этой новости, Форд рассматривает возможность закрытия двух сборочных площадок в Ленинградской области и Республике Татарстан. В начале года Форд сообщил, что обсуждает реструктуризацию бизнеса и сокращение европейского производства, где заняты 53 тысячи человек. В России, где работает совместное предприятие Ford Solar, акционеры рассматривают несколько вариантов развития событий, планируя принять решение во втором квартале 2019 года. Сейчас источники внутри отрасли сообщили, что Ford думает закрыть завод во Всеволжской Ленинградской области, где собирают легковые фокусы Мандео, а также татарстанскую площадку в набережных Челнах, где налажено производство Экоспорт и Фиеста. Третий завод в Елабуге, на котором собирают легкие коммерческие автомобили, Форд Транзит, а также кроссовер Куга и Эксплорер продолжит работу, сообщили агентству Рейтер все источники. По словам одного из инсайдеров, российскую сборку сохранят только для модели Транзит, а сборку Куги и Эксплорера прекратят. Окончательного решения Ford на текущий момент не принял. При этом источники не знают, на каких условиях Ford хочет останавливать заводы и каким образом он урегулирует отношения со своим текущим партнером компанией Solers. Всего российские мощности Форда рассчитаны на выпуск около 300 тысяч машин ежегодно. Ну а чтобы не оставить наших миллионеров без дорогих машин, расскажем подробно, чем может нас порадовать отечественный автопром в порядке импорта замещения. Да-да, у нас есть автомобиль, в народе именуемый лимузин Путина или Аурус. Преследуют две цели. С одной стороны закрепиться на люксовом сегменте, потеснив Бентли и Ройлс Ройс, а с другой стороны отобрать часть покупателей улитного премиум вроде даймлеровского Майбаха. Для этого выбрана классическая схема продвижения нового продукта. И поэтому Российский Сенат на первых порах будет стоить дороже Mercedes Maybach в любых модификациях, но дешевле Bentley и Royal's-Royce на 25-30%. Для справки, сейчас на немецкий роскошный седан в исполнении S650 просят без малого 15 миллионов рублей, а британцы уходят далеко за 20 миллионов. Таким образом, о предположительных 10 миллионах землемузин Путина, растиражированных прессой ранее, говорить уже не приходится. Разумеется, с обретением аурусом известности и достойного положения в высшем обществе отечественные модели станут постепенно дорожать, приближаясь к основным конкурентам. Полный прайс-лист и комплектации рассекретят в конце апреля – начале мая 2019 года, и мы обязательно об этом расскажем. Поскольку именно тогда состоится открытие первых шоу-румов Аурус в Москве и дадут старт официальным продажам. Как известно, тираж Сенатов на 2019-2020 годы полностью раскуплен еще до объявления цен. Как это возможно? Ну ведь об искусственном дефиците ради создания коллекционного имиджа речи не идет. Просто на скромные производственные мощности NAMI 150-200 машин в год наложились и другие факторы, прежде всего выполнение госзаказа, поскольку аурусы активно пополняют российский гараж особого назначения. И второе. Почти в три раза более высокая трудоемкость изготовления бронированных версий, а защищенным машинам в линейке отведена особая роль. Ведь в отличие от других автопроизводителей, которые сначала выпускают обычные седаны и лимузины, а потом передают спецподразделения для привития иммунитета к взрывам и пулям, что неизбежно влечет компромиссные решения, Сенаты проектировали от обратного. Единую модульную платформу затачивали на президентский лимузин, напоминающий крепость на колесах, а уже потом разбронированием получали гражданский вариант, максимально унифицированный с базовой моделью. Поэтому защита аурусов не будет половинчатой, только высший уровень VR8 и VR10. Теперь о выходе на международные рынки. Сенаты пока не сертифицированы для продажи за рубеж, однако разработчики при создании автомобилей учитывали международные нормы и постарались сделать так, чтобы доработки от рынка к рынку оказались минимальными, в основном косметическими. Производство задумано гибким и к тому же потенциально Аурус имеет две производственные площадки. В России на мощностях Солерс порядка 5000 машин в год и в Арабских Эмиратах благодаря партнерству холдингам Таузен, который выступил инвестором и получил право на сборку Ауруса в своем регионе. Причем это не российская марка отправилась к варягам в поисках поддержки, а арабы изъявили желание обогатиться нашими технологиями. В целом же обязательных к исполнению директив свыше в политике нового бренда нет. Аурус готов как к запросам из Африки, Среднего Востока, где политикам до да толстосумам необходима защита от серьезного оружия, так и по желаниям состоятельных китайцев, которым нужна роскошь лимузина, но броня не требуется. Вот почему вопреки распространенной ранее информации путинский удлиненный сенат станут продавать и в обычном исполнении. Что касается импортозамещения, иностранных деталях и маскировки, то вполне разумно, что в Аурусе не устраивает истерик в попытке показать конкурентам российскую кузькину мать. Сейчас Sinaft ровно наполовину состоит из зарубежных компонентов, поскольку ряд деталей в нашей стране не выпускаются вообще, либо поставщики не могут обеспечить должное качество. Так, например, было с двигателем V8 Biturbo разработанным специалистами Porsche Engineering. В НАМИ раскидали мотор на компоненты и поняли, 50% деталей отечественные предприятия делать пока вообще не способны, несмотря на то, что мы давно уже летаем в космос. С другой стороны, об импортозамещении аурус тоже не забывает. При выборе смежников во время тендеров учитывается их близость к России, наличие заводов или хотя бы планов их открыть. Так наша марка старается минимизировать валютные риски и резкие скачки стоимости деталей. Интересен также имиджевый момент. К примеру, изящные часы на передней панели заказали российскому предприятию. Качество высочайшее, все параметры соответствуют запросам. Но вот беда, позиционирование бренда ассоциируется с массовым рынком. Нельзя ставить люксовый седан такой ширпотреб. Клиент не поймет. В итоге название фабрики пришлось убрать с циферблата, То же самое случилось с кожей. Она российская, из Рязанской области. Но эту гордость тоже не все миллионеры поймут. Далее речь пойдет о внедорожнике Коменданта. Или почему начались с лимузина. Бентли и Ройлс Ройс, решившись на выпуск роскошных кроссоверов, увеличили продажи в разы. Однако Аурус выступил с седаном и лимузином. Объяснение этому очень простое. Российские маркетологи хотят избежать трудностей, с которыми, например, столкнулись японцы, пытаясь обустроить под массовыми брендами премиальные надстройки. Наши специалисты пошли сверху вниз. Что может быть круче президентского полноприводного лимузина, на котором ездит лидер громадной страны и вот уже пресса активно тиражирует информацию об автомобилях как у Путина пусть речь даже об обычном неудлинненном сенате что же касается внедорожного коменданта то работа по нему продолжается но о планах Аура сообщает осторожно цена ошибки слишком велика поэтому достоверно известно одно до конца года Марка собирается обкатать на аудитории прототип, собрав мнение владельцев Ройлс Ройс и Бентли. Первые интерации уже прошли. Сначала на клиентских клиниках представили макет, он состоятельным господам понравился. Вот только купить такую машину никто не захотел. Основная причина, автомобиль по ряду деталей не потянул на люкс. Изучили мотивы, доработали дизайн, и вот следующий вариант приняли уже теплее. Так пойдет и дальше, до полной шлифовки образа. Почему все так осторожно? Да потому что шведы сделали автомобиль за 222 миллиона рублей. А вы готовы отдать 3 миллиона долларов за машину, выпуск которой вряд ли начнется раньше 2021 года? В год миллионеры готовы выкупать 25-50 новых Кёнингсек Джеска. Компания собирается выпустить 125 гиперкаров джеска, к слову, джеска это имя отца главы компании Кристиана Фенкёнингс Несмотря на то, что основной новинкой послужила модель Агера РС, общего между ними совсем немного. Пятилитровый битурбомотор V8 обзавелся небольшим электрическим компрессором, чтобы почти исключить турбозадержки. Исполинский мотор выдает 1280 лошадиных сил. Однако, если залить биотопливо e 85 отдача вырастет до 1600 лошадиных сил. Интересно, что джеска получит девятиступенчатую коробку передач. Ее конструкция получилась, мягко говоря, неординарной. Трансмиссия Light Lightspeed Transmission должна удивить скоростью переключений. В роботизированных коробках обычно используется по расцеплению. Одно для четных передач, второе для нечетных. Однако авторы этого творения внедрили 6 цеплений, благодаря чему агрегат позволяет молниеносно включать любую передачу без промежуточных переключений. Расчетная максимальная скорость полуторатонного гиперкара 482 км в час, при том на этой скорости на машину действует прижимная сила 1400 кг. Благодаря активной аэродинамике, которая управляется несколькими гидроцилиндрами. При этом создатели автомобилей обещают, что Кеннинсер Джеска будет не только фантастически быстрым, но и комфортным. Новинка получила просторный монокок для двоих пассажиров, а также климат-контроль и продвинутую мультимедиа. Вот такие вот авто ждут тебя, когда ты станешь миллионером. А пока подписывайся на канал и выбирай подходящий для тебя рецепт получения миллиона. Если же ничего подходящего еще не нашел, то жми на колокольчик, иначе можешь пропустить именно подходящий для тебя. Ведь раз его еще пока нет на канале, ты хочешь стать миллионером, значит он обязательно появится в следующих роликах.